Всем привет! Решил также поучаствовать в тесте данной кросчей платформы. Все ссылки будут в описании. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Я пересмотрел множество видеообзоров платформы для того, чтобы понять, какой информации не хватает для простого рядового пользователя, который мало что понимает. Просто поставить акцент на некоторые нюансы и тонкости, которые могут отпугнуть от взаимодействия с данной платформой. Итак, это бета-платформа Satellite от Axelar, она предоставляет нам возможность перенаправлять активы из одних блокчейнов в другие, и все это будет в одном месте с упрощенным понятным интерфейсом. В данный момент это тестовая бета-версия и мы ее можем протестировать. Для начала пройдемся по интерфейсу, здесь сверху мы имеем вкладку с различными блокчейнами, в которые Axelar уже интегрировал и полностью взаимодействует с ними. Этот список будет только пополняться. Справа у нас поддерживаемые активы, в данный момент ставлено всего два актива блокчейна Terra. Сверху мы выбираем блокчейн, из которого будем перенаправлять наш актив в другой блокчейн, который мы будем выбирать внизу. Также есть пресеты, то есть готовые настройки, чтобы не тратить время на выбор несколько кликов, мы можем в один клик все это выбрать. Сейчас здесь мало настроек, но дальше они будут расширяться. Теперь я объясню немного суть, как не потерять деньги. Для этого нам необходимо понять, что будет происходить. К примеру, у нас есть актив Use, и для того, чтобы нам его перенаправили в другой блокчейн, платформа Satellite обернет актив с помощью своей технологии блокчейна Excel и переведет его в другой блокчейн. Получается, на выходе мы будем иметь измененный адрес контракта перемещаемого актива. Чтобы не потерять деньги, необходимо просто отправить актив по оригинальному блокчейну на поддерживаемый адрес. В данный момент это блокчейн Terra. Так вот, теперь самое главное нужно понимать, что токены, которые мы приобрели и отправили на Kepler это US или Luna они находятся в блокчейне Terra. После того, как мы их переправим по cross chain, -то другой блокчейн они будут в обернутом виде то есть если вы захотите их отправить себе на биржу вы не можете их отправить с другого блокчейна потому что во-первых они обернуты во вторых они находятся в другом блокчейне поэтому для того чтобы вам вернуть деньги на биржу вам необходимо сделать в обратном порядке я покажу вам как это сделать вернуть свой актив обратно на кошелек кепла также нам понадобится список адресов контрактов этих активов в каждом блокчейне и взять мы его можем здесь далее суть проста в каждом блокчейне одного и того же актива адрес будет другой они отличаются так как excel будет его оборачивать поэтому нам нужны эти адреса для добавления в метамаск мы конечно можем их взять из транзакции но удобнее иметь весь список под рукой сразу и не искать ничего теперь дальше есть два варианта участия для галочки то есть минимальное участие по затратам времени и средств и максимальное это прогнать средства по всем видам блокчейнов я же буду участвовать максимально во всех блокчейнах и сразу предупредить хочу про сеть эфира, у меня комиссия вышла всего 9 баксов, это при ценах на Uniswap 50 баксов и также минимальное количество перемещаемых юст в сети эфира 1000 поэтому рассчитывайте все заранее. Платформа будет использовать два кошелька, MetaMask и Kepler. Для того, чтобы участвовать в разных выбранных нами блокчейнах, нужно понимать, что в каждом будет взиматься комиссия для выполнения транзакций. Будь то Polygon, нужен Matic, Moonbeam, Glimmer, Ethereum, Эфир, Avalanche, Evox и так далее. Вначале мы добавляем в MetaMask разные сети, в которых мы будем взаимодействовать. Для этого у нас есть удобный сайт chainlist.io. Здесь мы выбираем соответствующую сеть и добавляем в MetaMask. Теперь предварительно отправляем средства соответствующих блокчейнов на кошелек. Также нам нужен Kepler. если он у вас не установлен, Экселар уже позаботился о нас нас перебросит в установку расширения кошелька. После установки настройки адреса, нам необходимо добавить сеть Terra, ведь ее нет в нашем кошельке. И тут снова Экселар о нас позаботился и нажимаем в то же самое место и нас просят подтвердить добавление сети. Если у вас не появляется такое подтверждение, попробуйте почистить кэш. Если это Brave браузер, отключите это расширение. Если не помогает, просто поменяйте браузер. Все готово, кошельки установлены, сети добавлены. Осталось перевести средства с биржи для всех комиссий и активов, которые мы будем переводить. Я перевел Луну и Юст на Кеплер в блокчейне Terra, В Метамаск, Матик, Аваланш, Глиннер и Эфир. Думал в Эфире будет конская комиссия, но оказалось просто копеечные. К примеру, в беконами мост я заплатил за две транзакции туда и обратно 120 баксов, а здесь 9. Также есть версия, что необходимо оставлять немного баксов на адресе для того, чтобы он числился как активный адрес. Поэтому я буду оставлять по 1,5-2 бакса на адресе на всякий случай. Хотя на самом деле считаю, что это бредово, так как транзакции и само взаимодействие оно фиксируется и его можно отследить. Итак, выбираем блокчейн Terra и Active Used. Будем переводить в блокчейн Avalanche. Внизу Нажимаем на лого Metamask для подтягивания адреса на который мы переводим средства с Kepler. Обращаем внимание сразу на минимальную сумму, которую можно переводить. Это 15 юст, Жмем Connect и Transfer. Подписываем транзакцию и ждем. Теперь коннектим кошелек Kepler и жмем на эту кнопку. Указываем сумму. Отправить ставлю высокую комиссию, чтобы не терять время, избегая залипания транзакций. Ждем. Все, транзакция прошла успешно. Идем в таблицу и находим адрес контракта переведенного актива соответствующего блокчейна. Копируем и открываем метамаск. Вставляем его в импорт токенов и добавляем. Все, теперь мы видим наш баланс, все работает четко. Теперь покажу как возвращать токены на кошелек Kepler. Дальше с этого кошелька можно будет отправить себе на биржу. Далее все выполняем одинаково последовательно по аналогии предыдущих действий. На самом деле все очень легко и интуитивно понятно. Все достаточно просто, это реально масса адопшн, который допилится и будет юзабилити везде. И дальше их можно вернуть обратно на битву. Надеюсь информация была отличительно полезной, буду рад фидбэку и лайку. Подписывайтесь на канал, все ссылки в описании под видео. Всем спасибо и до встречи.